Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Техногон и я Владимир Тюняев. Сегодня мы ответим на вопросы, почему на телевидении дают информацию, не подтвержденную ничем. Почему не искажают информацию на все эти вопросы. Мы сегодня попытаемся дать ответы по передаче, в которой я принимал участие, у Скобеевой 60 минут. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Посмотрим. На участников передачи, который обсуждает тему электромагнитных воздействий 5G, 4G и вообще. Тему электромагнитных воздействий на человека, окружающую среду, связанную с какими-то болезнями, связанную вообще с жизнью человека. Присутствуют политологи, футурологи, экономисты, сколковцы которые вообще отношения никакого не имеют к электромагнитной безопасности. Видимо, только я один из участников этой передачи, который какое-то отношение имеет к электромагнитной безопасности, так как я являюсь членом рабочей группы экспертного совета по социальному развитию при Комитете по социальной политике. Рабочая группа, которая занимается электромагнитной безопасностью. Это рабочая группа, в которую входят около 20 ведущих специалистов по гигиене, медицине, экологии, и которые разработали доклад, вернее, приняли доклад, в котором говорится и освещается вся проблема, существующая на сегодняшний день. Итак, давайте посмотрим по сюжету. Что же нам преподносит телевидение и о чем оно говорит? В данном случае Скобеева как ведущая, Начинает передачу с проблемы, да, показывает, как освещается проблема, где жгут вышки 5G, и включается хихикая Борис Борисович Надеждин. 5G а это, как теперь принято говорить, в определенных, естественно, кругах технологии антихриста, оружие массового поражения, инструмент тотального слежения, источник онкологических заболеваний и так далее и тому подобное. Огромное да, количество спасибо. людей требует сноса вышек и тоже, чтобы не хихикали Борис Борисович, не улыбались и не ехидничали. Посмотрите, с каким выражением лица он это обсуждает. Для него это, видимо, проблема настолько далека. Настолько несущественно, что он издевательски смотрит и хихикает. Когда дали слово мне, то я все-таки целенаправленно пытался привести примеры гигиенической оценки состояния окружающей среды и воздействия на человека электромагнитных полей, в том числе базовых станций, телефонов и так далее, и так далее. На что Скобеева говорила, факты, факты. Приводя факты, я привожу факты и... А ведущая начинает уводить, то есть она начинает перебивать, не давая выразить свое мнение и не давая сделать ссылки и отсылки к тем источникам, которые я называл. Рекомендации методические, что дети стажированные, 10 лет, глиома головного мозга. Во всяком случае, это, это документы. вашей логике, если нет, мы понимаем, что примерно то же самое может вызвать обычное солнце, а мы все ходим под солнцем, то нет, нет, нет, мы нет, нет, не нет. должны более наблюдать... подождите. И все-таки опасные микроволновки, а северное сияние... Вся передача идет построена таким образом что постоянно перебивая и не давая высказать свое оценочное мнение, и не только свое, а мнение экспертного совета, отраженного в докладе, и по ссылке вы можете посмотреть на данный доклад, массу комментариев, которые давались в том числе из фильма американского по слушаниям в Совете, вернее в Сенате Соединенных Штатов, Биль 637, где приводились... Данные о том, насколько вредна сотовая связь и насколько безответственно те производители и компании, представляющие услуги связи, относятся к здоровью населения. Скобеева переносит а, акцент на то, что средняя продолжительность жизни... Раньше была 30 лет, а сейчас такая большая средняя, то есть выросла средняя продолжительность жизни. Когда средняя продолжительность жизни, в том числе в нашей стране, ну и в мире, равнялась примерно, ну доживали до 30 и умирали. Потом появились микроволновки, потом пены, да. чего только не появилось, сейчас средняя продолжительность жизни улучшилась. в Российской Федерации 78 лет, поэтому не говорите, что мы а начали умирать на глазах. А Но давайте правильно говорю, говорит, говорите, много Там слухов, 450. они заболели интернет. Я отошлю вас к тому сюжету, который мы выложили на Техногоне о убыли населения за 30 лет рост заболеваемости, убыли детского населения, который мы озвучивали около 10 миллионов человек, то есть детей и подростков за период с 2000 по 2010 год. Рост всех нозологий и заболеваемости – это никто не учитывает и меня не слышат И тут вступает в разговор тот же Борис Борисович Надеждин про лампочку. Вот послушайте, что он говорит, но несет полную ахинею. Вот у вас в квартире рабочий стол, торшер, лампочка. 20 ватт. Ну, 20 ватт, так, ну, не сильный лампочка, 30 ватт, да? Она производит излучение, мощность излучения лампочки да? в десятки раз больше, Проверьте статистику, чем мощность, которую вот эти большинство сотовых вышек излучают. Он лампочку сравнивает со СВЧ-источником. Лампочка работает на токах промышленной частоты 50 Гц. Это 50 колебаний в секунду. А СВЧ что такое? Это 1 миллиард колебаний в секунду. Разница есть между 50 колебаниями в секунду и миллиардами колебаний в секунду. О чем говорит Надеждин? Он просто двоечник. И тут же вступает в разговор абзалов. Политолог, делая оценку, что в мире все в порядке. Жесткие санитарные нормы. На каком расстоянии от домов они должны находиться? У нас есть санпины, они жестко обозначены, кстати говоря. И Их необходимо соблюдать. Этим никто не спорит. То есть вам нельзя, вам, вам, вам нельзя, вам нельзя антенну вставлять непосредственно в жилое в жилое учреждение. Ну, на детской площадке да. невозможно, вот, конечно. Да. На детские площадке, на жилые дома. дома. Рядом с детским стадиком тоже не вот, да. то есть На самом деле есть очень жесткие требования, где их можно размещать и где их нельзя размещать, как и во всем мире. Это нормальная Это практика. На то, что говорят несведущие люди, в том числе тот же Абзалов, я могу привести утверждения и доказательства академика Рахманина, которые были сделаны на конференции по электромагнитной безопасности, прошедшей в 2020 году, в сентябре месяце. В трех логарифмах от этого излучения сегодня. И вы говорите, что от этого защищаться не надо? Еще конференция проходила в 2019 году. Присутствовали десятки специалистов, гигиенистов и медиков. Юрий Григорьевич а, Григорьев, Олег Александрович Григорьев, которые обозначили все цифры, озвученные в Организации Объединенных Наций, в том числе во Всемирной Организации Здравоохранения. Что Сотовой связи присвоен канцерогенный класс, который говорит о том, что это яд. Мы в своем исследовании, одном из э, Симаковым Юрий Григорьевичем, подтвердили, что воздействие сотового телефона на организм человека, в том числе на бактерии, оказывается такой же, как бихроматкалия. Вот оно, доказательство. И вот тот, извините, базар, который на передаче присутствует, уводящий всех зрителей в другую сторону, в какую-то политологию, или даже конспирологию. А, сойти, а Билл угу. Гейтс, а COVID-19, который распространяли через эти вышки, если верить опять-таки иным западноевропейским по средствам это... массовой информации. Елена Форикова снова оставляет свой комментарий и говорит, что цифровизация – это проект, проект безвоенных действий, но который оставляет население нашей страны и страну нашу вообще безлюдной. Рост заболеваемости, лю... рост смертности, вот что такое цифровизация – и это связано однозначно, подтверждает слова Елены Фориковой как раз депутат Федоров. Вышки мобильной связи 5G представляют угрозу для здоровья россиян, и на случай войны могут быть использованы против России как оружие. Устройства связи всегда использовались как оружие, и это касается также вышек пятого поколения, у которых есть военное назначение. Поскольку Россия находится сейчас в состоянии войны, то беспокойство из-за вышек 5G оправдано. Ну, Какую роль во всем этом играют американцы, и все-таки тревожно вы произнесли слово «война». Наверное, просто так, такими терминами не бросаются. Хоть раз человечество без войны, хоть один год жила, то, что у нас сейчас есть ядерное оружие, это не, просто меняет формы войны, но не отменяет конкуренцию э, нации, которые существуют на планете Земля. Но мы Поэтому сейчас с вами скорее рассуждаем все. про хакерские атаки. Во всяком случае, все, что вы описываете, это как раз работа хакеров и работы через вот, интернет, бы а не ну, про давайте. вышки 5G. И еще важно, действительно важно. Вы Билл ругали. Он какое к этому отношение имеет? Есть, насколько понимаю, это в американском политбюро, вот как у нас секретари, отвечает за сокращение населения планеты, то есть за удары по туземцам, в том числе и по российским, через Всемирную организацию здравоохранения. В этом ничего удивительного нету. Это и есть часть конкурентной борьбы, конкуренции наций. Но в данном случае это вышки. Конечно, имеют военное назначение. И как они ударят по нам в случае чего, мы не знаем. Это должны ответить на это, изучив вопрос серьезный, военные и технические специалисты, которых, кстати, у нас не так много, и их надо подключить. Но это... Большое, вы описываете подключить. сценарий фильма «Война миров», то есть стоят вышки, а потом по приказу из Вашингтона они наносят удар. Они прямо вот разрушают... с того места, где -то... установлены роутеры. И мы потом <с> удивляемся разрушают. панике, которая охватила сейчас Серпухов. И здесь мы снова наблюдаем, как Скобеева не дает сказать и выразить свое мнение, постоянно передергивая. И дает слово великому ученому из Сколково, Юрий Кристинский. Она его называет, О, это известный ученый. И показывает Юрий Кристинский нам шапочку и говорит ахинею полную. На самом деле трехслойная шапочка из фольги, и это не шутка, вас защитит от воздействия вышек 5G, 4G и так далее, и так далее, и так далее. Какое отношение Юрий Кристинский имеет вообще к электромагнитной безопасности? Он что, это исследовал? Вот мы исследовали, у нас более 50 исследований, говорящих о том, что любое воздействие электромагнитных волн оказывает негативное действие на организм человека. Об этом, напомню, еще писал в 1974 году Минин в своей книге «СВЧ и безопасность человека». Вы знаете, какие приборы Вопрос, с точки он, зрения волок, электромагнитного проси. воздействия являются наиболее опасными это для это... человека? Уф. Те, которые являются контактными, да, да. Есть, вы, безусловно, безусловно мобильный взяли? телефон. Вопрос. Послушайте, ну Из дайте точки... сказать, ну что же это. Не, простите, не дам сказать, потому Итак, что вы. А... Голословно это утверждаете. А, вы, телефоны... вы знаете, а, господина Кристинского вот можно обвинить в чем угодно, но только То есть, не в том, что он казался, утверждает нас голословно, он в самом деле а, известный ученый. Давайте знаю, просто телефоны, послушаем. Которые, телефоны, которые а мы используем, да. конечно же, когда мы прикладываем телефон к нашей, к нашей голове, он, безусловно, создает, опять-таки, определенное воздействие. Какое определение, ну, пер, В первую очередь, в первую очередь Маленькое. путем, путем Какое? нагрева. Маленькое. Какое? Это, Маленькое? Это, это воздействие незначительно. Какое? Незначительно. Не меньшее воздействие и даже больше создает, внимание, бытовой электроутюг. Это абсурд. Или вот абсурд. электробритва, которым мы пользуемся. Да. Вот стоки из и, чистоты, и да. Давайте да. не кричать, да. иначе мы эти теряем приборы, а, как, да. эти, эти приборы. Эти приборы создают гораздо большее воздействие на организм человека, чем мобильный телефон. А утверждение про утюг, что он опаснее СВЧ, опять-таки, ребята, специалисты, <laughs> это вообще абсурд какой-то. Он подтверждает слова того же неуча. Борис Борисович, который утверждал, что лампочка 50-герцовая, которая работает на частоте 50 Гц, токов промышленной частоты, и утюг на той же частоте работает 50 Гц, нагреваясь, что утюг вреднее того же излучателя СВЧ. Но излучатели СВЧ, они невидимые. Мы не видим, как они воздействуют. Они изменяют обмен веществ. Они изменяют потенциалы, которые внутри нас присутствуют. Потому что мы та же электрическая система. У нас есть токи внутри тела, у нас есть сопротивление. У нас клетка с клеткой работает на информации, передаваемой через определенные токи, определенные частоты. И вот когда наступает резонанс этой частоты, воздействующей частоты от телефонов, смартфонов, базовых станций, тогда и орган разрушается, о чем Борис Константинович Ратников, напомню, в своей книге псевоина говорил и утверждал, и подчеркивал, что все исследования, связанные с воздействием и священный организм, носят военный характер. То, что несут так называемые специалисты, приглашенные Кобеевой, это фейк, можно сказать. Несмотря на это, в передаче много полезной информации было показано и об экспериментах, и о том, как люди жгут вышки 5G, и о том... Что может быть, возможно, связь с заболеваемостью. А я еще раз хочу вам подчеркнуть, что если вы находитесь в напряженной среде, то наша нервная система напрягается. Она расходует иммунитет человека на поддержание нашего организма в состоянии равновесия. Вот что самое главное. И этот иммунитет теряется, а чем больше напряженность вокруг нас, тем больше тратится сил на восстановление. Это очевидно и ребенку понятно. Но почему-то вот присутствующим, в скобочках, в кавычках вернее специалистам, это непонятно. Они болтуны, не знающие вопроса и не знающие о том, что вообще несет в себе Электромагнитные излучение как они воздействуют на окружающую среду и человека. Еще хотел бы отметить одного из присутствующих, Олега Матвеевичева, политолог. Я не буду про технику говорить, поскольку я занимаюсь вот массовым сознанием, в принципе. Я скажу, что вся эта проблема – это пиар-проблема исключительно. И а, она, это проблема массового сознания и средств наших массовых коммуникаций. Вы все видите, как Паника, дети, истерика, дети привязаны к нам. Дети привязаны, мы же это видим воочию. И у них познавательная способность падает. Это Еще раз приведу правда. мнение Нет, специалистов, тех же не от этого. учителей. Не от электроволн. Учителей, и в том числе, потому что электромагнитная волна под порогового уровня воздействует на межклеточный обмен. Это знать надо. Вы о чем говорите? Это, это, это ерунда все. Не, ну, это, это неподтвержденная все информация. Все специалисты, я понимаю, ерунда, конечно. Что надо сделать? Надо использовать принцип необходимости Набрать и достаточности. Телефон. Представьте себе, какой-то человек, который вообще не знает практически ничего об электромагнитных воздействиях, начинает предъявлять претензии и... Его приглашают на передачу. Уважаемые друзья, вы можете ознакомиться по ссылке с белой книгой, где отражены все проблемы касательно электромагнитной безопасности. Все технические устройства, которых миллионы уже, миллиарды, которые мы в руках держим, вот это вредный фактор. Это облучение. И оно приводит к росту заболеваемости, к росту смертности, и это факт. На этом разрешите с вами попрощаться. Подписывайтесь на наш канал. Делайте выводы свои относительно тех передач, которые вы смотрите. Всего вам хорошего. До новых встреч. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон.